Всем привет! С вами снова я, Никита Карамов, и мы уже все знаем. Действительно, интересный тезис. Так вот, садитесь поудобнее, и сейчас я расскажу вам, что же я имел в виду, а также постараюсь раскрыть источник наших знаний. Итак, начнем с небольшой истории. Я рос в спокойной обстановке, и... К счастью, в моем доме не происходило ничего экстраординарного. Ни поджогов, ни убийств, ни газовых утечек. Однако, два года назад произошла интересная история. Сидя на кухне, я почувствовал запах. Запах газа. И действительно, одна из конфорок на плите осталась включена. Ее кто-то просто забыл выключить. Конечно, очень хорошо, что я заметил этот запах и вовремя спас нашу квартиру от возможного пожара или взрыва или еще чего-нибудь ужасного, что могло произойти. Но... Откуда я понял, что это был запах газа? Как я понял, что этот запах принадлежит именно той воспламеняющейся субстанции, которая способна уничтожить нашу квартиру? Вот еще одна история. Несмотря на популярность такой специи, как орегано или душица, я впервые попробовал ее только три года назад. И это чистая правда. Я просто откусил кусочек крекера, почувствовал вкус травы, зелени, специй и понял для себя... Это орегано. Я проверил коробку с крекером, и действительно, орегано был одним из главных ингредиентов после муки и соли. Но откуда я узнал, что это было орегано, если до этого я его ни разу не пробовал? Не знаю его запаха, не знаю его вкуса, ни разу ничего про это не слышал, и даже не догадываюсь, как она выглядит в природе. Как? Возможно, таких ситуаций было гораздо больше, но я вспомнил только эти две. И после этого я долго думал думал о том, что, возможно, все знания уже заложены в наш мозг и просто вызываются из подсознания, когда они нам нужны. Но почему тогда мы не можем дать ответы на фактические вопросы? Какая площадь у Бангладеша? Кто был королем Мадагаскара 50 лет назад? Какой ютубер сейчас на 13 месте по количеству подписчиков? Мы не знаем ответа на эти вопросы, мы затрудняемся ответить. Почему же в нас заложены знания о запахах и вкусах, но не заложены фактические знания? Оказывается, все достаточно просто объясняется. Начнем с того, какие знания нам нужны. Очевидно, что важнее знать запах газа и вкус Регана, нежели статистику рождаемости Пакистана за последние 27 лет. Причем информация о запахах, вкусах и о том, как что-то выглядит, не менялась с самого начала веков, с самого рождения первого человека и вряд ли изменится в будущем. Практические знания, они более долговечны, чем теоретические. Вы еще не поняли, к чему я клоню? Реинкарнация. Наша душа уже жила до нас в другом или даже других разных телах, собирая информацию об окружающем мире, но не всю информацию, а ту информацию, которая важна для выживания человека, которая была важной 50 тысяч лет назад и будет важной через 50 тысяч лет. После смерти нашего предыдущего тела душа переселялась в следующее, таким образом, пока она не добралась до нас. Так что вполне вероятно то, что вы знаете не только запах газа и вкус регана, но и гораздо больше ответы на многие сложные вопросы уже заложены в нашем мозгу, но мы просто не можем их оттуда достать. Зато мы, сами того не зная, можем записать туда еще больше информации, которая вместе с нашей душой отправится искать другое тело после нашей кончины. Возможно, наша душа будет жить не только в людях, но и в собаках, в кошках, в ящерицах, птицах, в насекомых. Кто знает? Возможно, буддисты были правы все это время насчет кармы и реинкарнации, но это всего лишь теория. Спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте лайк, если оно вам понравилось, поставьте дизлайк, если оно вам не понравилось, и напишите в комментах, как сделать мои видео лучше. Не забудьте подписаться на Никей ТВ здесь, на Ютубе, а также ВКонтакте, в Твиттере и в Фейсбуке. С вами был я, Никита Карамов. Пока!